улучшать свои жилищные условия и, конечно, погасить и кредиты, и ипотеку, а, купить себе квартиры, машины и так далее. А, да мало ли куда людям нужны большие, огромные суммы денег. А, идеал М – это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. И самое наше главное преимущество – это о том, что наша компания официально зарегистрирована. Документы находятся на главной странице сайта. Там же есть и кнопка «Проверить эти документы». Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров о компании. Кабинет полностью автоматизирован. В кабинете есть уроки по кабинету. Бизнес полностью управляемый двумя бронями, кроме одного одной нашей программы, которая стартовала 11 декабря. В компании с 8 маркетинг-планов. Вход открыт в любую программу, на любой программе есть кнопка «Маркетинг» и кнопка «Поисковик», которая позволяет нашим партнерам просматривать всю полностью свою структуру через эту программу, через эту кнопку «Поисковик». Есть полная статистика начислений на каждой программе. Ход доступен от пенсионера до миллионера – Открыт в любой стол. На основных программах есть реферальная программа, которая работает на три уровня в глубину и позволяет нашим партнерам увеличить свои доходы. Нет абонентской платы, выплаты в каждом столе Циклы очень короткие, нет начислений ни на компанию, отчислений вернее нет ни на компанию, ни на администрацию. Все деньги у нас распределяются четко, процентов от партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. А подключен Pair кошелек, Perfect Money, Касса Есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу наших команд. Вывод ежедневно, и в выходные и в праздничные дни. Вебинары по маркетингу проходят. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса. Он находится у каждого партнера в кабинете. Это огромная помощь всем нашим партнерам, а тем более новичкам. Есть чаты компании и прямая связь с администрацией. Правильно поставленные цели, а, конечно, приводят к результату. Если вам нужны деньги, просто деньги, вы их всегда можете заработать. Нашим продуктом являются наши бизнес-места. Мы продаем бизнес-места. И нашим продуктом еще являются деньги. Деньги правят миром. Вы всегда можете у нас в компании заработать и на машину, и на квартиру, и на путешествия. Да мало ли куда. Нужны огромные суммы денег людям. Наше ноу-хау, которое у нас стартовала площадка no, Dublin Mix 11 декабря 19.00 по Москве. Как вы видите, перед вами две программы, которые на 1500 и на 3000. Это глобальная матрица, где расстановка идет слева направо на свободные места в вашей же структуре. И давайте мы более сейчас подробненько разберем этот маркетинг. Он несложный, ребята. И здесь не нужно смотреть даже через поисковик, куда станет ваш партнер, куда он полетит. Это не имеет никакого значения. Вы просто смотрите на баланс. Если ваш баланс пополнится, значит посмотрели в статистике, откуда пришли, от какого партнера пришли спонсорские вознаграждения, а так здесь бесполезно смотреть, это глобальная матрица, вы там ничего не увидите, первый партнер и второй партнер в этом столе дают просто переход, он накопительный, он накапливается полторы и полторы, это три и вы переходите в третий стол. Как в три, во, вернее, за 3000 во второй стол как только к вам прилетает сюда первый партнер это 2000 идет накопление 500 рублей получаете вы на баланс для вывода а 500 получает спонсор а вот второй партнер это э, списывается 2000 с накопительного и вы за 4000 автоматом активируется у вас третий стол вы также с этого места, со второго партнера получаете по маркетингу. И если это ваш именно реферал, зарегистрирован по вашей ссылке, то вы тоже получаете спонсорские вознаграждения. Нет, значит, спонсорские вознаграждения получит а, тот спонсор, у, чей это партнер. На первом столе спонсор заработал тысячу, и вы заработали тысячу. Здесь первый партнер, как только прилетел, точно так же. 500 рублей вы, 500 спонсоров. Второй партнер... Это 500 вам и 500 спонсору. И 3 и 3 тысячи в накопительных, и за 6 тысяч списывается с накопительного, активируется а последний стол. Это здесь тоже. Вы заработали тысячу и заработал ваш спонсор. Первый партнер, как только к вам прилетел на это место, то реинвест первого стола идет, первый стол, за полторы тысячи. За 500 рублей летит клон в ваш планопад и у вас 4000 на баланс для вывода. Второй партнер это полторы спонсору. За 500 рублей это летит клон в планопад и 4000 вам на баланс для вывода. Третий точно так же полторы спонсору клон за 500 рублей летит в клонопад и 4000 на баланс для вывода. Подведем итог. Вы прошли всего лишь один, одно, один круг своим, одним бизнес-местом, заработали 14 тысяч и каждый пройденный круг вашим партнерам, именно рефералом, тем, который зарегистрировался именно по вашей ссылке. Это партнер первой линии. Вы за него будете получать за каждого партнера первой линии по 5 тысяч на баланс для вывода. Итак, второй вариант, это а, и, дубль, дубль микс а, макси, это вход составляет 3000, первый партнер и второй партнер, это а, дает накопление 6000 и вас активируется автоматом второй стол. И как только прилетел сюда первый партнер, тысячу получили вы, тысячу спонсор. Второй партнер, тысячу вы, тысячу спонсор. Если это э, партнеры ваши, то вы получаете и спонсорские. Если это партнеры не ваши, то вы получаете только по 1000 рублей. А спонсор получает э, э, спонсорские. Итак, вы заработали 2000, и спонсор заработал 2000. И перешли за 8000 в третий стол. Первый партнер это 6000 идет в накопление, 1000 вам, 1000 спонсору. Второй партнер, тысячу вам, тысячу спонсору, Две тысячи вы заработали, две ваш спонсор заработал. И вы перешли за 12 тысяч в четвертый стол. Первый партнер прилетает и становится к вам на это место. Реинвест, это летит ваш клон, открывается у вас заново первый стол. А за три тысячи рублей, это два клона летят в клонопад и восемь тысяч на баланс для вывода. Второй партнер, 3000 спонсору, за 1000 два клона летит в клонопад и 8000 вам на баланс для вывода. Третий это 3000 спонсору, за 1000 летит два клона в клонопад и вам 8000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Вы прошли всего лишь один круг, заработали 28 тысяч, а за каждый круг пройденных вашим партнером, именно первой линии партнеров вашим рефералом, вы за, вам начисляется за каждого партнера 10 тысяч на баланс для вывода. И это вариант второй. Это когда у вас активирована и первая программа, и вторая. Это за, вам, за каждый пройденный круг вами. Вам начисляется 42 тысячи, а за каждый пройденный круг вашего партнера, именно первой линии, начисляется вам на баланс 15 тысяч. Вот такая вот у нас глобальная матрица. Здесь все деньги, как вы видите, распределяются четко 100% в сеть. От партнера идет к партнеру. Социальная площадка, наша программа, который вход на нее составляет 500 рублей. Это... 500 рублей – это, как вы видите, три нара. Это два стола рабочих. И третий стол – полностью ваша зарплата. Первый партнер, как только приходит к вам, в эти 500 рублей идут накопления. Второй партнер – вы 500 рублей возвращаете свои потраченные на баланс для вывода. Третий партнер дал вам переход за 1000 рублей во второй стол. Первый партнер – это 1000 идет накопление. Со второго партнера – вы летите, у вас открывается кланопад. вы летите в банк, вернее, за 1000 рублей, у вас активируется программа банк. А с третьего партнера у вас идет переход на второй стол за 2000. Первый партнер, это идет реинвест первого стола за 500 рублей и открывается автоматом у вас наша программа основная, идеал м Мини. Если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне, куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. А со второго партнера и с третьего партнера вам на баланс по две И давайте подведем итог. Вы прошли всего лишь одним бизнес-местом, заработали четыре с половиной тысячи, 2,2 и, и 500, 4,5 тысячи, плюс ушли в наших а, самые хорошие, крутые площадки «Идеал М-Банк» и «Идеал М-Мини». Это наша основная площадка, где доходы, будете работать здесь активно, и ваши доходы будут постоянно расти по трем площадкам, ребята. И плюс в «Идеал М» еще есть и спонсорские, и реферальные вознаграждения. Вот такая вот у нас она социальная, но она очень доходная, эта площадка. А, те, которых нет на этой площадке, ребята, я всем советую активировать. И а, можно здесь наработать себе команду. Вход, потому что всего лишь 500 рублей. И здесь вы сразу поймете, кто у вас активный, а кто у вас пассивный. А кому нужно будет помогать. Ну и такая площадка у нас как есть, это Fast Track. Это две независимые программы, которые они просто стоят рядом. В каждой программе по одному столу. Не поверите, но вам не нужно по столам ходить. Это будете крутиться только на одном столе. а Это линейно-шахматный маркетинг. Как только к вам приходит первый партнер, эти 750 рублей идут сразу вам на баланс для вывода. Вы с первого же партнера вернули свои вложенные деньги. Со второго партнера у вас реинвест именно этого стола за спонсором. А с третьего партнера вы опять получили 750 на баланс для вывода. С четвертого вы опять получили 750 на баланс для вывода. С пятого у вас опять открылся реинвест этого партнера. А с шестого у вас вы опять получили 750. И так до бесконечности вы будете здесь крутиться, пока э, вы э, не наработаете себе команду. Здесь вот можно, вы три партнера пригласили, полторы тысячи, и можно активировать идеал М-мини, где за полторы тысячи первый стол. И всех своих партнеров, которые к вам приходят, именно на этой площадке, все дружно переходить сюда на это. Это наша основная мини-площадка, которая доход там ничем не ограничен. Там идет и... По маркетингу, там идет и спонсорские вознаграждения, там идут и реферальные. А поэтому это очень хорошая наша площадка. Мы с ней стартовала наша компания, и она у нас самая первая. Вторая программа – это 7500. Первый партнер, как только приходит сюда, в 7500 вам на баланс для вывода. Со второго открывается реинвест этого стола. Это идет за спонсором. Третий партнер опять 7,5 на баланс для вывода. У вас всего 3 партнера, у вас на балансе 15 тысяч. И также пошли. Четвертый опять 7,5. С пятого у вас опять открылся реинвест этого стола. С шестого у вас опять 7,500 на баланс для вывода. У вас всего 6 партнеров, а у вас 30 тысяч на балансе. Вот такая вот. Здесь работать до бесконечности. Работай, работай, работай. И деньги будут у вас все время. Все деньги идут, как вы видите, вам на баланс для вывода. Все деньги идут только на баланс для вывода. Вот такая вот площадочка.